Решил провести эксперимент, как я уже анонсировал, сколько можно прожить в Мурманске за месяц. Я планирую где-то потратить 3000, 3000 рублей на еду. Я даже, думаю, меньше. Вот, за, начинает 20 мая, так как дети уезжают. Супруг, скажем, не уезжает. Вот, что мы имеем? Я накупил на эту неделю продуктов. Но, скорее всего, буду еще что-нибудь покупать. У меня получилось 660 рублей. Килограмм свинины купил, охлажденный, 285 рублей. Ноги ну, цыпленка, кстати. так купил из того, что там дешевые, дорогие, а просто не нравится, я суп из него буду делать. На 60 рублей больше килограмма. Горошек тоже купил для салата. Капусты не купил, салат сделать. Так, на 50 рублей. Ну, и крупы перловые на 25,90. Это из одного чека. Покупал я в этом... Интерторги, старик. Купа Перловая не здесь. Купа Перловая тоже, правда, из того, что там она какая-то дешевая. Просто мне реально нравится. Кто -то мне давно не готовил это. Плюс картошки на 15 рублей. Лука на 47, дорогой. Какой-то лук. И по мелочам укроп за 15, ну и яйца. Яйца 47 рублей не обошлись. И консервы. Рыбную сайру, 50 рублей что ли она стоила. часть стоимость есть, в конце почитаю. Вот. Хочу протянуть вот эту неделю, конечно останется сахар. чая покупать не буду, чай у меня свой лесной я собираю, который еще ведро и брусника у меня осталось, так что питье у меня есть. Проезд я не трачусь, потому что я, я еду на велосипеде, плюс я не завтракаю. Но ради полноты эксперимента все-таки я буду завтракать. Стараюсь себя осилить. Вот у меня мясо. Я порезал его на кусочки. Вот здесь самый большой вот здесь вот. Это я пущу на трудовую кашу. Остальные маленькие кусочки, это я по утрам жарю жарить буищенцу с мясом. Но так как я по утрам бегаю где-то 5 километров, когда озеро растает, на которое я бегу. зимой это 3 километра и там плаваю Семеновском, а тут я буду бегать на 5 километров и плавать, поэтому бывает, что я прибегаю, мне некогда готовить, но в данном случае, я надеюсь, буду пораньше вставать, чтобы для полноте эксперимента надо все-таки позавтракать, вот такие дела, это как предословие к общему видео, каждый день я буду выпускать его, в следующей неделе, в воскресенье, скорее всего, вечером выпущу буду показывать, сколько у меня уходит на еду. Вот, как я говорил, уже 660 рублей ушло. Но я вот и яйца, масло, я думаю, уже останется на месяц хватит, сахара тоже, перловки, не знаю сколько, но в следующей неделе я уже буду что-то другое покупать. Я не буду каждый день. Каждый день есть одно и то же. Плюс я еще докуплю капусту для салата, майонеза. И посмотрим, насколько мне.. меня... Уже как-то просто по телевизору смотрел. Не по телевизору, на ютубе. Как человек тоже пытался прожить на 2500. куда, Ну, не знаю, как это. Мне кажется, вполне хватит 3000. Хотя многие возражают. Говорят, что не потянешь. Это как -то? челлендж называется. как это когда... Вот такой формат видео. Не знаю, как он называется. Челлендж, не челлендж, но... Вот такой вот у меня будет рацион. Плюс суп я буду варить из куриных ножек. Картошки я мало ем по максимуму. Вот килограмм курицы. Лапок мне хватит на неделю. Плюс среда пятница. Вот буду суп готовить из сайры. Сайры, немножко картошки. А помидоры может куплю? Мне хватит, забыл, кстати, про помидоры. Вот. Так что я планирую, что ну, 800 рублей на неделю на это потратить. Там будет уже меньше, сало останется, картошка останется, лук останется, сахар останется. Яйца думаю, тоже останутся. Ну, посмотрим. Если хотите узнать, получится мне или нет, подписывайтесь. Ну и следите за событиями. Я сначала изначально думал, что где-то 2500. Потом посмотрел, что-то все так резко подорожало. Если лапки стоили. 40 рублей, сейчас не 50 килограмм Также и все остальное ну, я не прощаюсь это было предисловие, это не основное видео основное видео будет уже В следующий я буду по снимать там завтрак ужин, а, беда, я его на работе я уже там снимать не буду, но я буду суп я беру только суп, без хлеба, без бутербродов просто на работе, термосок с чаем чай у меня листы всякие брусничные из леса нашел, Иван чай, сахар. Единственное, что буду тратиться на сахар. Ну, сахар я купил, мне его хватит на месяц, может даже больше. Вот такой вот эксперимент.